Что so, ж, good day sir, с тобой снова R. и сегодня я тебе покажу, как положить деньги на свой стим. Ну что ж, для этого нужно узнать свой логин в стиме, он находится слева от кнопки свернуть. Нужен он для того, чтобы ввести, в общем-то, его... В терминале это нужно для того, чтобы положить деньги. Ну что, погнали. Что ж, для этого нужно найти сам терминал. Нажимаем на оплату услуг. Заходим в раздел игры и лотереи. Store.sempower.com. Абв. И вводим свой ник в стиме. с 2016 отлично. Ник ввели. Да? И теперь нужно нажать на кнопку вперед. Один момент идет проверка введенных данных Отлично. Так, все. Так, значит, тут выпадает такая менюшка, где нужно нажать вперед и ввести свой номер телефона. И это потом собираюсь заплюрить. Угу. Вперед. И теперь опять-таки нужно подождать, пока закончится загрузка. Угу. Отлично. И теперь самое волшебное. Кладем деньги. Так, 2 рубля. Угу. Отлично. Положилось. Еще монетку положим, и сейчас, так, еще положим, и еще. Все, короче, желтенькие монетки мы себе положим на СИ. Окей, okay, в общем-то, когда мы положили себе деньги, 3 рубля 20 копеек белорусских, можно нажать на кнопку оплатить. Нажимаем, ждем, пока закончится загрузка. И все, деньги положены. Ну и проверить это можно, конечно же, в нашем любимом клиенте Steam. Так, отлично. Здесь можно видеть, что деньги у меня положены. Ну а если все кончилось хорошо, то почему бы не сделать то, что скажет тебе сделать Максим, как в старые добрые времена. В общем-то, спасибо за просмотр, бай-бай, сэр. Здорово. Поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Кстати, музыку на фоне придумала Эр. Ссылка на SoundCloud в описании.